Хочу схавать мышку. Хочу знать английский. English. Essek. Express. Супер современный эффективный курс. Хочу все знать. Как сказать по-английски? Знаменитые, известные шахпировские Быть или не быть? Ответ To be or not to be To be or not to be, to be, not to be. Дорогие друзья вы были на канале Б English. И с вами был Пит Горбатюк. На этом информация закончена. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте. Делайте комментарии. Всего вам хорошего. So long. Пока.